Приветствую на первом эгоистичном радио и телевидении. В комментариях просили разобрать художественный фильм Бегущий по лезвию. Значит, фильм этот я смотрел первый раз лет 10 назад. Второй раз пересмотрел его вчера, по-моему. Вот. Ну, фильм старый достаточно, 1982 -го года. Считается культовым. Когда я его смотрел, конечно же, был отпечаток того, что фильм достаточно старый, размеренный, неспешный. Ридли Скотт – это тот, который сделал «Чужого». Мне даже показалось «Чужой» 79 -го года намного динамичнее. Ну, там как бы космос, погоня, все такое, там чудовище. А здесь у нас что? Здесь у нас типа будущее 2019 ноябрь 2019 который уже прошел <coughs> ну то есть такое будущее что оно почти что сейчас то есть на самом деле это все про про актуальность не про какие там фантазии о а как там люди будущего будут справляться с теми или иными проблемами. нет это о том как мы сейчас здесь в 82 году будем справляться с нашими проблемами 82-го года. Не, ну, само собой, там же как отражается взгляд на будущее. Абсолютно мрачное. Никакой надежды. Апокалиптическое будущее. Да, да, да, да, да. Нуар, вечный дождь, постоянная ночь. Небоскребы, огни и две башни зикураты возвышающиеся над всем реклама яркая мощная сочная реклама которая намного реалистичнее чем жизнь там самые с, такие моменты яркие в этой в жизни будущего это фрагменты рекламы <coughs> вот это ощущение без надеги без просветности и аполик, аполикалиптического будущего в общем-то, это то, что присуще всему миру сейчас. А западному капиталистическому в 82 году. Вот что наш, э, социалистическая, наша социалистическая фантастика, ну, где-то тоже до 80-х, до 70-х, была очень оптимистична. Уже Алиса Селезнева из будущего пребывает, в котором пираты, будьте любезны. То есть, тоже такое будущее знает что за будущее что там пираты гуляют у капиталистов по поводу будущего никаких иллюзий не было да это путь полный трендец после какой-то очень мощной апокалиптической заварушки где люди будут выживать ну само собой прогресс роботы репликанты ну если вы поняли фильм на самом деле не про роботов любой фильм любой если там вообще ни одного человека не было, одни рубят. Это фильм о людях, о человеках. И естественно, как любое большое произведение искусства, оно говорит о чем? Оно говорит о жизни и смерти. О жизни и смерти и бессмерти и жажде бессмертия. Будущее. Роботы, ничем не отличающиеся от людей. Ничем практически невозможно их отличить, кроме как подвергнув специальному тесту на эмпатию. Внешне полные люди. И единственное, что отличия со временем, они настолько совершенны, что со временем начинают приобретать собственную волю, эмоции, выходить из-под контроля, и дабы это не привело к трудностям у людей у них заданный промежуток срок годности срок жизни четыре года типа за эти четыре года они не успеют так сильно обрасти эмоциями чувствами и потребностями осмыслить свои осознать себя как класс скажем так но оказалось что на самом деле этого срока достаточно чтобы некоторым из них реально осознать себя осознать себя и Сбунтоваться. Шесть таких взбунтовавшихся роботов прибывают на землю, перебив кучу народу. Прибывают на землю и пытаются прорваться в фирму Тайлер, «Тайлер» «Тайл». ну, с, которая их производит. В корпорацию. Корпорацию изготовительницу. И непосредственно к самому изготовителю. И что же хотят эти роботы? Чего же они хотят? Ну, казалось бы, взбунтовавшиеся должно быть просто перестрелены без всяких выяснений там. Чего они хотят? Ваши требования? Это такие э -э. кровавые воскресенья. Идет толпень, да? С иконами и крестами. Зачем их слушать? <с> Правильно, зачем их слушать? Казачков на них натравить, да порубить, порубить в капусту. Потому что посмели. Здесь примерно то же самое. Фильм начинается с того, что вот тест на эмпатию проводят на одном из новых сотрудников корпорации Тайрел. значит Задают ряд вопросов и смотрят на реакцию расширения зрачков. Вопросы, что интересно, все, как правило, ну не все, а многие из них о животных про название я не сказал значит название бегущий по лезвию blade райнер на сленге это типа торговец нелегально ну, ножами лезвиями медицинскими ми, не, медицинскими инструментами опять же в разрезе того что вот это создание роботов почти людей от своего рода такая гипер, гипер по изготовлению сверх людей а наш герой главный, который так и называется, Блэй Бегущий по лезвию, он на самом деле ну, охотник за головами, скажем так. То есть название было заимствовано, куплено и применено к главному герою, который охотится на вот этих взбесившихся роботов, которые убили людей и, значит, прибыли на землю, и тут начинают будоражить. Чистую публику беспокоить своим присутствием. Они должны быть убиты, отправлены в отставку, как там в начале, значит, пишется в начале фильма да поясняется на самом деле двусмы, двусмысленное такое название бегущий по лезвию это что-то тонкая грань по которой движется объект тонкая грань возможно падение как в ту сторону так и в другую и когда смотришь фильм то понимаешь что это говорится о людях о человечестве которое балансирует на грани была сила на грани, на тонкой грани лезвия ножа, где возможно впасть как в одну крайность, как, так и в другую. А эти крайности в фильме представлены, да. Значит, вернемся к повествованию. Тест, тест на человечность, на эмпатию, проводится над одним значит, из предполагаемых, Сотрудников компании. И ему задается вопрос. Вы в пустыне. Он суетится нервничает. Вообще он на самом деле больше похож на обычного такого среднего человека. Он больше похож на человека, чем тот, который его расспрашивает. Вопрошающий больше похож на робота своими вопросами, реакции, реакции на реакцию, чем человеку, которому задается вопрос. Вы в пустыне перевернули черепаху. Пустыня жарко. И она лежит и нагревается ее, значит, этот живот. Зачем вы это делаете? Как? Недоумевает. Недоумевает, значит, подопечный. Что? Зачем я это делаю? Он в замешательстве. У него стеклянный взгляд и подсвеченные зрачки, которые в дальнейшем фиксируют, значит, роботов. Отличие роботов от нероботов. Для зрителей, для, для скудоумных зрителей, которые в замешательстве. А или наоборот, чтобы ввести их в заблуждение кто робот, никто робот. На самом деле в фильме не имеет никакого значения. Робот он, не робот. Главный герой. Там под конец. Масса разных режиссерских вариантов версий. Был главный герой роботом, не был. Это не главное. На самом деле. Харрисон, герой Харрисона форда это не главный герой фильма понимаете как определить главного героя фильма а нужно его выбросить из повествования и посмотреть бу, будет ли без него разворот, разворачиваться дальше картина допустим берем этого декарта героя харрисона форда да Выбрасываем из повествования. Ну, что с ним произойдет? Ну, может быть, просто он будет обезличенным полицейским или полицейскими, которые охотятся на роботов, да? Nexus 6. Модель Nexus 6. Тоже, кстати, говорящее название. Nexus. Связь. Религиато. религии Religi... От латинского религия. Связь. Связь с божеством. Здесь Nexus 6 тоже звено, связь, звено, недостающее звено. Выбрасывается, допустим, Декард, герой Гарис Нафурда. И что изменяется? Он заменяется допустим, какие-то обезличенные полицейские, которые гоняются за роботами. Да, может быть. Или, допустим, исключается из повествования главной героини Рейчел, робот, в которую он влюблен, который ему... Которая им была определена как робот, и он ей рассказал, она была, конечно, в шоке. Ей там имплантировали и память. И вообще. Она слишком хора, хороша собой. Вот. Допустим, убирается она из повествования. Что происходит с фильмом? Ну, в общем-то, ничего. Просто не будет такой приятной женской картинки, мордашки в фильме, да? А вот если убрать из фильма Роя. Роя, Бетти, лидера вот этих восставших роботов. Вот здесь вся картина, весь фильм посыпется все повествование про сядет. На самом деле главный герой здесь это Рой Бетти в исполнении Руд Гертахаура. Вот за ним интереснее всего смотреть. Значит наш подопечный Леон. Леон, значит, и вот мучает вопросами, мол, что там с черепахой? Вот она же, вы ее перевернули. Вот. И солнце шпарит ей брюха. Зачем вы это сделали? Он в недоумении. Как знать, что? Он в ступоре. Со стеклянными глазами он смотрит на вопрошающего в недоумении. И в этот момент вопрошающий на самом деле не видит в нем никаких, так сказать признаков робота. Обычная человеческая реакция на задаваемый вопрос. То есть непонятно, от чего он э -э -э lamps. пришел в замешательство. Что можешь, может вы вызвать замешательство у робота практически равному человеку? Лозунг корпорации more human zen human – больший человек, чем человек. То есть, человечнее человека. Производство роботов Nexus 6, которые человечнее человека. Как можно быть человечнее человека? Что есть человек? Как они, если они даже не различаются? Здесь ставятся вопросы о человеке, о человечности. Различий людей, от дегуманизации их. Некоторые люди. Некоторые, например, задающие Леону вопрос про его мать. Какие эмоции у вас возникают при воспоминании о матери? Задает он второй вопрос Леону. И тот уже взбешенный, стреляет в него из пистолета. Мол, про мать! Сейчас твою мать! Я тебе расскажу про мою мать! этот робот человечки человека и разговоры о матери в нем вызывает такое же бурное такую же бурную реакцию как в принципе и у людей Он убирает, убивает значит своего этого, этого, этого, который у него вопрос задавал ну и все и скрывается дальше у нас сцена вербовки бегущего по лезвию, где ему говорят так и так ты нам нужен он говорит, я я все я в отставке. Не, не, чувак. Там нужен лучший. Ты видишь, что творится. И полицейский босс ему так и говорит на вопрос. Значит, выбора нет. Нет, выбора нет. Если ты не коп, ты никто, ты никто и звать тебя никак. Понимаете? Поэтому не торопись отказываться. Не торопись уходить на пенсию. Сделай, чем мы тебе сказали. Выбора нет. Нет, выбора нет вот это главная ложь фильма что выбора нет на самом деле в фильме показано что выбор есть у всех даже у репликантов даже у репликантов есть выбор а уж тем более у людей но человека человек слаб человека можно смотивировать заставить запугать сказать ну либо ты мусор либо ты коп либо ты мусор в русском переводе это, конечно так звучит немножко Двусмысленно, да? Какая разница, кто скажет? Какая разница? Да, либо ты мусор, либо ты коп. Так что давай, сделай работу. И он начинает делать свою работу. Чтобы определить, работают или нет, тесты на Nexus 6. Он отправляется в корпорацию, где один из образцов значит, существует, на котором нужно будет отработать этот тест на эмпатию. Появляется женский образ, там очень интересные такие картинки двусмысленные и, ре, и реплики. Летящая сова. И дамочка спрашивает, вам нравится сова? Искусственная, да, конечно. Наверное, дорогая. Очень дорогая. И она входит в, в экран. То есть на самом речь о, речь о ней. Очень дорогая барышня и робот. Но мы не знаем, что она робот. Трудно определить в ней робота. Это определяется во время теста приглашает хариса форда декарта и тут начинает тест опять же тест очень интересный опять вопросы про животных про животных на эмпатию вам сделали подарок кожаный кожаный кожаный кошелек она тут же отвечает я не приму подарок заявлю на человека в полицию там в этом будущем очень сложные взаимоотношения у людей и животных, там их много. Опять же, сова, змея. Потом он там гуляет, точнее гуляет, а отрабатывает версию на птичьем рынке фантастическом, космическом птичьем рынке. Там страусы, все дела. Вот, то есть, скорее всего, там животные это большая редкость, в том числе и изделия из них. Поэтому ты как контрабандист подлежишь наказанию. Она как законопослушный гражданин заявляет в полицию. Второй сын убивает бабочек в банке. Она отвечает: отведу его к врачу. Тест продолжается. Все нормально. Она правильно отвечает на вопросы. Отвести сына к врачу, потому что что? Потому что он мучает животных. Животных, насекомых бабочек. Начинается все с чего? Живодерство начинается с чего? С мучения бабочек, животных. А люди такие же животные. Что тебя потом может остановить? Что тебя может остановить не мучить дальше людей? Многие любители животных, собачницы, кошатницы, с радостью мучают своих мужей, мужчин, детей, сыновей, коллег по работе. Смотри, вы смотрите телевизор, вам на руку садится оса, а я убью ее. И обычная реакция. Вам в, в журнале понравились картинки обнаженных женщин, целующихся. Вы показали их своему мужу. Какая интересная. Жена приносит мужу картинки целующихся женщин. Она говорит, это что, тест на лесбиянку или на робота. Я здесь задаю вопросы. Говорит декард опять же декард помните кто такой Декарт? я мыслю следовательно я существую там эта, кстати фраза будет произнесена одной из прайс девушка робот прайс робот для удовольствий здесь я задаю вопросы вы показали мужу картинка ему понравилась, вы разрешите повесить ее в спальне нет ему должно хватать меня то есть, смотри, одновременно и провокация. Какого ты принесла мне сюда этих голых баб или там целующихся? Для чего? Как для чего? А чтобы потрепать тебе нервы. А потом сказать: тебе должно хватать только меня. Ну, обычно женское поведение. Все нормально, тест продолжается. <режисс> Робот не обнаружен. Там прекрасные вопросы. И последний вопрос на котором она прокололась вы смотрите спектакль по моему на сцене званый обед подают живых устриц и главное блюдо вареная собака собака вареная собака реакции 0 индикатор светится красным перед нами робот которого не шокировало. Вареная собака ее не шокировала. Тест закончен, оставьте нас. вот Порядка 100 вопросов потребовалось, чтобы определить, что это барышня робот. Она в курсе? Нет, она не в курсе. Как так, спрашивает Декарт? Разве это возможно? Ничего личного отвечает ему босс. Корпорации по изготовлению репликантов. Бизнес. Коммерция. Буржуй за процентов прибыли родную маму продаст. Какие нахер роботы? О чем ты спрашиваешь, дружище? Чтобы их, э, неужели они не задаются вопросами, чтобы их контролировать, мы имплантируем память? Человеку, и не только репликанту, но и человеку нужно имплантировать память воспоминания о прошлом вот вы говорите да хера нужна эта история история наука не точная факты можно интерпретировать по разу совершенно верно совершенно верно что такое история? история это процесс становления настоящего вот мы сейчас вот здесь в этом настоящем и пришли мы сейчас вот к этому настоящему с этими новостями ну, которые вы смотрите каждый день мы пришли вот вот этой цепочкой фактов и э, событий они могут быть не... очень далеко углублены очень далеко в прошлое но именно вот эта цепочка факторов привезла нас сейчас к вот этому вот здесь нас страну Мир, человечество и изучение вот этой цепочки последовательных событий, приведших к настоящему, это и есть история. История познания настоящего в результате изучения фактов прошлого. Это невероятно важная вещь. Правильная трактовка и, и неангажированное представление о прошлом. Иначе тебе это прошлое интерпретируют за тебя. И имплантируют тебе и ты, ты будешь люто бешено ненавидеть свое ли прошлое или чье-то прошлое и на основании этого портит себе настоящее. искаженное прошлое искажает настоящее. то есть вот это контроль над воспоминаниями там нехитрые воспоминания племянницы главы корпорации были имплантированы он ей рассказал он и воспроизвел эти воспоминания. Вы, наверное, никому это не рассказывали, как вы там уединились с мальчиком, играли в доктора, потом паучиха отложила яйцо, из него выбрались паучата, и они съели паучиху. Дети, пожирающие своих родителей. Она в шоке, она в ступоре, она убегает, чтобы потом вернуться. Вот, то есть на самом деле фильм затянутый как его не хвалят там ну не знаю 82 год кого можно сейчас удивить этими панорамами понятно там нет зеленого фона зеленой тряпки на которой все это нарисовано то там все сделано, сделано в павильоне подсвечены огоньки летающие машинки на на веревках Музыка Вангелиса, ну не знаю, Вангилис или Демис Русос, вместе они, кстати, интереснее делали музыку. А там просто звуки космоса на на стареньком плохеньком синтезаторе 82 -го года. Интереснее другое, интереснее, как Рой Бетти вступает в конфликт с бегущим по лезвию а бегущий по лезвию крепко крепко взят. За одно причинное место, значит, своим начальством и, в общем, с, своим пребыванием в этой реальности, реальности, в которой он живет. Там интересные фразы, когда летают косме... рекламные дирижабли, они зазывают людей о чем? Не упустите возможность начать жизнь сначала в колониях. Не упусти! Никогда не упускай возможность начать жизнь сначала! дальше там много сцен начинаются сцены взаимодействия с теми роботами сбежавшими и они вступают философски в битве на улице наш старый знакомый Леон когда начинает драться с Декартом у него спрашивает: ну что трудно все время бояться очнись пора умирать но от смерти Декарта спасает Значит, рейчел убивая, убивая Леона. Дальше интересная фраза есть. Он рассказывает, что его трясет, особенно на работе. Она говорит: Я не на работе, я сама работа. Робот, репликант. У него жизнь и есть работа, понимаешь? Его жизнь это работа. Я сама работа, сама по себе. четыре года жизни четыре года отпущены хотя они не знают когда у них из-за имплантированной памяти у них нет четких определений когда они произведены и они прилетели зачем прилетели чтобы узнать дату изготовления и возможно ли подкрутить чтобы не умирать через четыре года для этого они выходят на главного инженера там есть такой чудик ботаник инженер по роботам дизайнер роботов себастьян они вохмуряют очаровывают он от них в восторге у него много маленьких игрушек с которыми он дружит роботы которые он сделал и очаровав его они отправляются в главную корпорацию на встречу с отцом здравствуй отец говорит ему рой бетти я пришел к тебе я пришел к тебе спросить, какого ты сделал меня таким несовершенным? Я же твое творение по образу и подобию. Почему я умираю? Понимаешь? Это вопрос всего человечества. К Творцу. Вот ты, Творец, ты создал меня. Бог. Почему ты создал меня несовершенным? Почему смерть? Мой вечный спутник и страх смерти. Трудно все время бояться. Очнись, пора умирать. Да. Страх и скука. Вот, друзья человека на протяжении всей его жизни. Страх смерти. И роботы не Понимаете, вот когда говорят, ну, четыре года репликанты живут. А мужчины приходят, допустим, в общественную палату и говорят, ну, роботы репликанты живут 4, мы живем 59. Мы живем на 15 лет, чем все остальные это же несправедливо это несправедливо даже почему это не обсуждается не регули... не то что не регулируется даже не обсуждается Живем меньше на 15 лет выходим раньше выходим на на пенсию позже несем основные все тяготы в армии с тяжелых опасных вредных для здоровья работах никакой компенсации только после смерти ставят памятники если ты в войне в войне погиб может быть тебе поставят памятник как неизвестному солдату на огне которого потом будут разные малолетние дебилы жарить шашлыки, шашлыки или что-нибудь еще ну не знаю не знаю как ты это религиозно понимаешь это как вопрошение к богу почему смерть почему ты создал создал меня таким несовершенным а это не твоего ума дело Говорят ему, почему умирают младенцы, не согрешившие, не твоего умодела? Ну как, не моего? Ты ведь создал меня разумным. А мой разум не дает мне покоя и задает эти вопросы. Нет, нет, нет, не задавая вопросов. Не твоего умодела, как не моего? Это не ответ. Человек недовольствуется этим, этим так сказать, уходом от вопроса, почему он смертен. Почему он так же биологичен, как и все остальные животные? И сова, и змеи, и страусы в этом фильме, и черепаха, который брюхо обжигает солнце. Ррррр, взбунтовались роботы, пришли к своим творцам и спрашивают, как так, почему нельзя, подкрутить, увеличить, почему нельзя увеличить возраст жизни или хотя бы выход на пенсию сделать так, чтобы возраст даже быть. Дожитие был равным, то есть пораньше. Выйдя в 50 лет на пенсию, мужчина приобретает возраст дожития на пенсии 15 лет. Это та разница, которой он лишен. Вот эта справедливость, как минимум. Нет, это даже не обсуждается. Это даже не обсуждается самими мужчинами, которые живут. Мало выходят на пенсию позже. И считаются, как репликанты в будущем, вот в 19 году, в 20 году. Мужчины даже не осознают проблему. Вот есть фрейм современный, в котором этой проблемы нет. То есть ее нет. И ты не ощущаешь ее своей. <с> вот этот взмутовавшийся робот, репликант, который не хочет смириться с тем, что он будет жить 4 года. Или мужчина, который взмутовался и не хочет жить меньше всех остальных понимаешь? и который предъявляет требования и претензии как же так мистер тайл э, значит тайлер говорит роботу «М -м, процесс запущен если ты уже начал жизнь нельзя ничего подкорректировать значит мутации еще раз и там смерть нельзя робот не удовлетворен этим вопросом и убивает его процеловав перед смертью как иуда христа выкалывает его глаза отправляет к богу робототехники точно так же когда власть придержащие и законотворящие говорят ничего нельзя сделать с изменением срока выхода на пенсию или улучшение условий жизни для вас по каким-то биологическим причинам живущим меньше Понимаешь? вот есть особые биологические особенности у женщина они рожают у них там своя специфика биологическая у современных мужчин своя биологическая специфика они живут меньше мистер э, Тайлер, давайте с этим что-нибудь сделаем и ответ ну не знаю уже все запущено бюрократическая машина запущена уже все почти нет не ответ неверный можно сделать просто вы не хотите мистер тайлер это делать и мы это понимаем доверия вам нет никакого иллюзий по этому поводу не строим и да здесь самое время сойти с ума взбеситься и крушить все подряд убить и мистера тайлера и себастьяну как его подручному в, в, в фильме отлично показано расслоение общества если сам мистер тайлер Дёрт, Тайлер Дертон, <глава>, глава корпорации живет но ну, не знаю как бог у него там такой арт-деко то его не последний сотрудник себастьян да живет как бомж да да высокие потолки но это реально бомжатник заброшенный дом с кучей хлама и покосившимися обветшалами стенами и потолком расслоение не слабое достаточно мощное примерно такое же как между репликантами и людьми а этот чеон духван китайский который глаза делает для Себастьяна и роботов тот вообще живет на каком-то блин не знаю в каком-то ангаре. <смех> В каком-то железном ящике на рынке там. Это будущее. Постапокалиптическое -пост будущее, поджидающее всех. Завтра. Ну, на самом деле, сегодня. Завтра и будет еще хуже. Рэйчел спрашивает, у Угдекарт, а ты сам проходил? Ты сам проходил тест Войта Кокампа на эмпатию? после того, как его нам показали с подсвеченными глазами в, одном из, в одной из сцен. Интересный вопрос, правда? У нас общая проблема, говорит Рой, Себастьян. Это перед тем, как они отправились к Тайлеру. У нас общая проблема, преждевременное старение. Себастьян болеет болезнью преждевременное старение. Ну, 25 лет, выглядит он за 40. У нас общие проблемы. Поэтому помоги нам, мы же, тв... ты же наш друг. Это общая проблема всего человечества, понимаешь, преждевременное старение, смертность. Самая интересная, конечно, сцена, это последняя финальная сцена, когда раненый Рой и выпавшая пушка у Декарта, и вместо того, чтобы охотиться на него, получается, что наоборот сам Рой пускается в погоню за Декартом. И тут очень странный момент. Там четко представлено, что если Nexus 6, они очень сильные, выносливые, из кипящей воды яйца достают, как прайс, из кастрюли, где варятся яйца, то убить прихлопнуть декарта для Nexus 6, для Роя, Бетти, было дело плюм. Но он по какой-то причине... Очень интересной причине. Этого не делает сразу. Он начинает с ним играть в кошки-мышки. В кошки-мышки. И Декарт это понимает, понимая, начинает от него убегать. Если ты умрешь, то не сможешь играть. То не сможешь играть в Бога. Считаю до 6. Раз, два, три, 4 пять. Я иду уже искать. Не привык жить в постоянном страхе. Так ощущает себя раб раб божий Декарт начинает пускается значит спасается от роя и очень странно выбрал тактику он начинает лезть вверх все выше и выше сначала он залез на шкаф и там дырка в потолке потерял пистолет при этом лезет все выше и выше дальше он на карнизе и он на углу дома Опять лезет вверх. Что ты там наверху хочешь найти? Вертолет что ли у тебя там стоит? Как ты спасаешься? Молодец, молодец, говорит ему Рой Бейти. Молодец, ты молодец, но очень глупый молодец. То есть он движется все выше и выше, выше и выше. И в этот момент, когда Рой отказывается от мести, от, от мести за своих друзей, он в руке обретает голуби. святой дух ну это символизм достаточно прозрачный христианский символизм в одной руке у него год другой он прокалывает гвоздем как христос ну чтобы продлить агонию его начинает крючить то есть он уже умирает отключается и чтобы немножечко так сказать прийти в чувство прокалывает себе руку гвоздем в одной руке у него голубь в другой пробитая рука то есть такой образ высшего существа и в попытке спастись от вот этого неминуемой расплаты Декарт бросается в прыжке через пропасть. В прыжке через пропасть он повисает над этой пропастью на железной балке. И да, все. Жизнь висит на волоске и спасает его. Рой спасает его. В последний момент он хватает его за руку. Предварительно немножечко проспрашивал. Точно так же, как... Роботов тестировали люди, так же и он тестирует людей. Не привык жить в постоянном страхе, так ощущает себя раб. Постоянный страх смерти, точно такой же, как, который мучил Роя и его друзей, точно такой же мучит всех людей, все человечество. То есть вот этот прыжок через бездну, это такой символизм, попытка человечества преодолеть преодолеть смерть. Никакие божества в декуратах не дают ответы. Никакое верховное политическое начальство тоже не спешит пойти тебе навстречу, чтобы облегчить твое земное существование путем уменьшения срока выхода на пенсию или каких-то условий для твоей жизни. Никто не торопится. Точно так же, значит, и людям никто не торопится предоставлять бессмертие но вот эта возможность факт того что они создают машины неотличимые от людей которые делают их человечными, человечнее человека когда робот отказывается от мести от мести вот здесь он становится человеком большим чем сам человек когда он спасает этого человека висящего над пропастью он не только уподавляется ему, он уже похож на него во всем. А когда он бросается его на помощь, он реально превосходит этого человека. И здесь показан образ будущего, где люди без всяких надежд на какую-то мистику и обещания загробных жизней, воскресений, восстаний из мертвых и прочей, значит спекуляций сами сами могут создавать это будущее это это бессмертие каких-то не знаю пару сотен лет э -э, начала 20 века где э -э, ветрянка ветряная оспа косила миллионы людей сейчас является просто детской болезнью. просто детской болезнью. с изобретением антибиотиков масса заболеваний стали излечимы то есть если раньше детская смерть воспринималась как воля божья смирись человек ты смертен и дети твоей смерти нет говорил этот человек я создам вакцину против чумы туберкулеза детской смерти против всего я создам я не собираюсь смиряться я создам эти вакцины и буду жить дольше, дольше, понимаешь? И буду стремиться к бессмертию сам, а не дожидаться обещанного кем-то там, где-то там. Просто эта надежда, она просто витает в воздухе и зафиксирована в этих обещаниях многотысячелетних. Сейчас у человечества есть не, не иллюзорная возможность эти все надежды воплощать. То есть в, в последней сцене нам показан пример такого обретения бессмертия. Это синтез человека и вот это преодоление человеческого животного в человеке и синтез его с технологиями, с, с мыслью. Вот эта мысль, которая тебе постоянно сознание и разум, который мучает этим вопросом о смерти. Животные не, не думают о смерти, они этим не, не беспокоят. Человек, у него вот эта эмпатия сознание разум одновременно и дар и проклятие которое его и мучает и должно в принципе в конце концов спасти как спасло в свое время от чумы от туберкулеза также и спасет в будущем от смерти то есть очень важные вопросы интересные поднимаются в этом фильме затрагиваются затрагиваются Невероятный символизм, но, к сожалению, фильм затянут. Масса лишних каких-то панорамных сцен, там, какие-то машинки будущего. Наверху у них какие-то прибамбасы нелепые. Всюду китайцы, всюду иероглифы. Немножко затуманивается смысл. Но вот то, что я увидел и рассказал вам, мне кажется, это вещи невероятно важные, интересные. В конце, когда он оцепеневает Рой, там, понимаете, спасает человека, там как в фильме Свой среди чужих, чужой среди своих. И помните, герой Константина Райкина говорит: Ты спас меня! Ты брат теперь мой. Также и декард мог бы сказать Рою: Ты спас меня, ты брат теперь мой. Мы с тобой одной крови. Этот робот получает бессмертие, бессмертную душу в виде голубя, породнившись, побратавшись, вот это братство, братство человеческое братство будущего, которое должно преодолеть страх смерти и достичь бессмертия. И как душа, как голубь, взмывает к небесам, оставляя надежду и для самого Декарта и для зрителей в зале. Дальше они с подружкой у... спасаются бегством. Ему оставляют там намек о том, что мы знаем, что у тебя засны. Тебе снится единорог. Ты такой же репликант, как и все эти. А почему же такой слабый был во время взаимодействия борьбы с Роем? Возможно, ты был Nexus 5 и не таким сильным, как Nexus 6. Но это не имеет никакого значения, насколько вы поняли. да Это интересно именно постольку, поскольку. поскольку. Вот. Дальше там есть некоторые версии с закадровым голосом, где Харрисон Форд для особо впечатлительных сообщает, что так как Рэйчел была особенная, то у нее был срок жизни не четыре года, а больше. И возможность. Мне кажется, в книге такой вариант возможность рождения детей ну то есть хэппи-энд даже без этого даже без этого там на самом деле хэппи действительно надежда надежда на то что в будущем человек человечество и люди разумные существа которые смогли создать вот таких вот роботов способных на жертвенность на осознание себя и вселенной и человечности на Репликантов, которые человечнее людей. Да, человека легко расчеловечить, очень легко превратить его в орудие, говорящее орудие. Помните? Раб. Что такое раб? Не имеет никаких прав, говорящее орудие. Да, нет никаких прав. Ты работаешь, роботы для Nexus 6. Для чего? Освоение космоса, тяжелые работы, 200 килограммовые эти, снаряды ли подносил сутками невероятная выносливость работа на тяжелых изнурительных и унизительных работах на которых сейчас работают люди у нас нет сейчас репликантов на этих работах работают люди и догадайтесь что это за люди да совершенно верно это мужчины преимущественно мужчины работающие на тяжелых грязных опасных для здоровья и унизительных работах расчеловечивание людей расчеловечивание превращение их в репликантов вот какие темы поднимаются в этом фильме и кто-то должен ответить за это расчеловечивание да да да и эти люди осознав осознав свои Классовые интересы придут к зимнему дворцу, к мистеру Тайлеру и потребуют, как это уже было в истории, помните, недавно, в недавней истории, которые сейчас пытаются нам имплантировать в другом виде, искаженным угу. дабы контролировать. Эти люди придут и потребуют от создателей, от творцов политической реальности компенсации за этот тяжелый, опасный изнурительный унизительный труд возложенный на них да прежде чем пуститься за ним значит в погоню он отказывается от мести и говорит давай посмотрим из какого из какого теста ты сделан ты же тоже сделан из глины земной т ну ну-ка-ну-ка поиграем в догонялки да рой отключается от матрицы от матричной программы быть машиной убийства. Он не хочет убивать Роя, не хочет быть убийцей, потому что он стал свободен, он освободился, стал больше человеком, чем человек, чем многие люди, люди в той реальность, в той реальности. Вот такие мысли, друзья, что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях.